Приветствую всех из Финляндии. Хочу сделать объявление. Я пока на ютубе беру паузу, но это не значит, что я ничего не делаю. Объявление следующего характера. Я нахожусь в поиске людей, у кого есть производство. Это могут быть металлообработка, деревообработка, пластик и так далее. Любое производство, которое есть у вас. Либо у ваших знакомых, либо у друзей-знакомых, которому вы можете передать эту информацию, то Пускай люди связываются с нами через наш интернет-магазин. Там почта есть и так далее. Контакты. Мы можем быть в данное время очень друг другу полезными. Также, чтобы не потеряться, вступайте в группу Telegram. У нас она очень активная, она не останавливает свою деятельность и даже не, не скажем так, паузу никакую не беру. Там, а каждый день практически что-то я показываю, если я на работе. Если дома, конечно, ну, я уезжаю отдыхать, то я редко что-то делаю. Но также там много людей, которые между собой общаются, находят какие-то для себя преимущества. И достаточно быстро можно получить ответ, задать вопрос и так далее. Поэтому вот такая информация. Всем добра. До новых встреч.